Исторический момент. На гонках в Объединенных Арабских Эмиратах выступает автомобиль на российских номерах. Это тот самый зеленый АМГ gtr по которому мы рассказывали до этого. Его пилот готовится к заезду. Сейчас он должен выехать на старт и показать самую высокую максимальную скорость. Здесь заезды не на время, а на максимальную скорость. Пожелаем ему удачи! Скрестим пальцы и посмотрим, что покажет зеленый крокодил. Mercedes-AMG GT-R, вершина, вершина трековых версий Mercedes-AMG GT, двухдверных. Но тут есть, конечно же, нюанс, поскольку Mercedes за все это время еще и успела выпустить версию Pro, которая еще чуть быстрее, еще чуть круче едет на треке, но это не важно. gt обычный вполне себе достаточен, потому что здесь великолепный 4-литровый двигатель, который с завода развивает 585 лошадиных сил, полноуправляемое шасси, Быстрая перселективная коробка передач, хорошая аэродинамика, достаточно низкий вес. И все это дает великолепный результат на треке. И вы знаете, машина феноменально управляется. Это карт. И вы знаете, такой управляемости от Мерседеса непривычно ждать. Но времена меняются. Mercedes становится управляемой, а BMW выпускает X7. А самое интересное, компания Mercedes-Benz, в частности, подразделение AMG, оставила напоследок. Вишенкой на тортике, которая называется серия AMG GT двудверная, является версия Black Series, которая появится в скором времени и... По заверениям поклонников этой марки, по заверениям лютых фанатов, давайте называть вещи своими именами, машина будет выезжать из 7 минут на Нюрбургринге. И вы знаете, любая машина, которая выезжает из 7 минут на Нюрбургринге, вступает в элитный клуб. Там очень мало автомобилей, и каждый из этих автомобилей кровью, точнее спортивным бензином, записывает свое имя в истории автомобилестроения. Спортивного автомобилестроения. Хоть и протестует, но я с удовольствием еще раз перечислю тот огромный спектр работы, которую специалисты ГАД провели с этим автомобилем. Двигатель 4-литра V8 Twin Turbo был разобран. Были установлены кованые поршни, кованые шатуны, турбины Garrett GTX 3584. Это турбины, которые могут качать по 1000 лошадиных сил каждая. Была доработана топливная система, была усилена трансмиссия, был доработан впуск. В общем, огромный спектр работ, чтобы машина поехала очень быстро. И сейчас я позволю себе напомнить, насколько быстро. Она валит, мать его! Немножко побуксовала и дальше полетела просто как сумасшедшая, как торпеда, как баллистическая ракета, мать его! Уф. Отвык я немножко! первую серию с этим AMG GT-R, помнят, что я устроил руку тогда еще с моей стоковой M5 в 90 Конечно же, она улетела от нее в космос, и многие... БМВшники, фанаты BMW M5 написали, господи, ну какого хрена ты сравнил Давида с Голиафом? Тысяча плюс лошадиных сил Mercedes-Benz, весь утюненный и стоковая, бедная, тяжелая М5. Вы абсолютно правы. Именно поэтому сегодня, ночью, в Арабских Эмиратах, мы устроим Арабская Ночь. О, Дикий Восток! Волшебный Восток. Вол... Ну короче, вы поняли. Сегодня мы устроим зарубу с действительно достойным соперником. С уважаемым соперником. Более того, это будет автомобиль, который мы сами ни разу не видели в рамках тест-драйва, и нам самим интересно, что он может показать. В баке C16 топливо, дорогущее, но дающее возможность получать максимум отдачи от этого 4-литрового V8 Twin Turbo. И мы направляемся на специальный ночной перекрытый участок дороги, который находится недалеко от Дубаи, чтобы понять, who is who. Так, ребят, я высадил Демида, высадил оператора. Чтобы машина была максимально эффективна И сейчас попробую перед заездами Перед нашей гонкой, перед нашей зарубой Опробовать, как валит Эта тачка Возможно, даже получится установить Мой личный рекорд в разгоне От 100 до 200 км в час Подачу метанола включил -у -у -у -у -у. Машина валит машина валит смотрим охренеть 3.6 100 200 3,6 секунды 100 200 км в час это мой личный рекорд так быстро я никогда ни на чем еще не ездил так быстро мне еще никогда не было для сравнения Лучший результат моей 800 плюс лошадиных сил BMW M5 F90 Competition Это 5,4 секунды 100 Эта машина едет 3,6 с первой же попытки С первой же попытки, черт подери 36 100 200, и это Mercedes-Benz на родном мозге управления Который действительно может своим ходом доехать Действительно может ездить каждый день Блин, ну это круто, ребят Снимаю шляпу God Motors, снимаю шляпу подразделения AMG. Это очень быстро. Макларен 720S. Суровый, очень быстрый очень легкий британский спорткар разрывающий все стоковые спорткары на своем пути пока пока Макларен! немножко она забуксовала но первый заезд есть. Блин, очень быстрая машина. Блин, ребят, это первый случай, когда я не могу кричать, какая скорость, потому что она настолько быстро меняется и настолько мне страшно, что я ничего не успеваю. Единственное, что я могу вам сказать, как только Mercedes перестает буксовать, он просто уничтожает. Он просто унижает этого британца, он просто кидает ему перчатку в лицо и затем еще и торт ему кидает в лицо. Уничтожение, просто уничтожение. Я повторюсь, этот Макларен разрывает все современные спорткары. Мы взяли быстрейший заводской спорткар, и вы сами видите, что мы с ним делаем. Ха-ха! 3.5-100-200! В этом заезде машина поехала 3.5-100-200! Это мой новый личный рекорд. Это просто какой-то космос. Это вообще законно так быстро валить? Космос Просто космос Она просто сумасшедшая Это просто демон, а не машина Ребят, чтобы вы понимали Я сейчас разогнался с 50 до 270 км в час А разгон с 200 до 250 км в час У машины занял 2,5 секунды Демон просто жесть, машина просто летит стабильно летит, и масло не греется масло всего лишь до 1 градус вот это я понимаю вот это называется качественный тюнинг и вы понимаете, за что вы платите гадмоторс с такие деньги вот за это, за стабильно валящую сумасшедшую машину спасибо вы знаете, во всем мире много лет, десятки лет уже и, надеюсь, десятки лет еще не утихают и не будут утихать споры. Что же круче, Mercedes или BMW? И знаете как? На мой взгляд, в определенных классах автомобилей круче BMW, в определенных классах круче Mercedes. Например, в классе M5 и E63 я даю предпочтение м 5 В классе семерки бмв BMW и S-класса 222 кузов я даю предпочтение с классу но чем Мерседес круче BMW, так это тем, что у него есть два автомобиля, крыть которые BMW не может ничем. Первый из них – это Гелендваген. И здесь, я думаю, вы со мной согласитесь, это уникальный автомобиль. И вообще отдельная история. А второй автомобиль, это даже не автомобиль, это целая линейка спорткаров, настоящих спорткаров Это не BMW M3, это не BMW M8, это настоящий среднемоторный спорткар С правильным размещением коробки передач над задней осью, трансаксель С хорошей управляемостью и с компромиссом, нужным компромиссом в сторону не комфорта, но скорости Именно поэтому здесь давайте BMW-воды закроем наши рты и признаем, что Mercedes нас поимел. Ну и, наверное, после всех этих хвалебных дифферамбов, после восхваления двигателя, шасси, коробки передач, внешнего вида, который, кстати, в AMK GTR просто шикарный, вот этот центральный выхлоп, спойлер, желтенькая буковка R на крышке багажника, все это выглядит прям ну, очень вкусно, очень стильно и не вычурно. С немецкой подчеркнутой изыскенностью. Изиск, но мы все с вами хорошо знаем, что хорошее стоит денег. Ну так сколько же вам придется горбатиться? Сколько ночей придется не спать? Сколько недель придется работать без выходных 24 часа, чтобы накопить на крутейшие Mercedes-AMG gt -R. Ответ на этот вопрос наверняка знают наши партнеры. Ребята из Автору, благо это приложение прекрасно работает в любой стране, в том числе и в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Ищем марку Mercedes, модель AMG GT, и мы видим, что на Автору есть несколько AMG GTR и самый дешевый автомобиль 2017 года с пробегом 13 500 километров обойдется вам 8,5 миллионов рублей. Это зеленый автомобиль на непонятных черных дисках, но, тем не менее, за эти деньги вы получите настоящего монстра. Буран, а. а правда, что в объединенных арабских эмиразах за то, что ты копаешься в телефоне во время вождения, ломают руку? Ну, как сказал наш однорукийся, ауди догоняем. С вами была команда ДСЦОВ. Огромный вам привет от ребят God Motors. Огромное уважение Василию и до новых встреч. Keep mark, let's hold back, kickback, let us mark, kick back, win a hold mac, kick mark, kick back, pause win,